Всем привет! Добро пожаловать на канал Синьоры. Тати! а мы с вами продолжаем учиться читать, и, кстати, мы почти научились, поэтому все круто. Согласная х. Х может считаться как х, а может считаться как г. Например, перед гласными аоу всегда будет считаться как г. ГАГОГУ. гу. Но перед э, гласными э, и, и читается как х. Хехи. То есть гаго гу хэ, Но если вы читаете такое Видите такое сочетание, то тогда просто просто гласную у игнорируем. Вы знаете, испанцы уже любят игнорировать буквы, поэтому это читается как г г г. Вот так вот. То есть просто запоминаем га го, гу гу хи хи г г. И все, все очень просто. Следующая согласная это у нас нь нь. такая красивая испанская буква. Испанцы прям гордятся своей вот этим, своей вот этим буквой, своей вот этой буквой. Но читается как Ни", мягенько, легко так... Ни-ня, Ни ня То есть опять язык прижимает так вот губам. Ой, губам говорю, к зубам, к верхним и нижним. И вопросы ни-ня, Ни ня Вот и все. Теперь мы вернемся с вами к гласным, потому что у нас остались еще дифтонги и прифтонги. То есть когда две гласные вместе и три гласные вместе. Но не переживайте, все будет очень легко и очень просто. Начнем дифтонгов разумеется первый дифтонг это считается мягкий знак и я например марьяна следующая мягкий знак и е, например Диего. запоминаем помним вернее что не дьего а дьего твердый д следующая мягкий знак и ё, например в слове антонио Следующий мягкий знак и ⁇ ю ⁇ например, какое у нас слово? ⁇ СИУРАТ Дальше у нас ⁇ уа ⁇ например, ЭДУАРДО Следующее это ⁇ уэ ⁇ это у нас в слове ⁇ Мануэль ⁇ Дальше ⁇ уи ⁇ это ⁇ руиду ⁇ например. Руидо. Но только если помним, что руидо в начале прям слова, это такой р-руидо. Вот. И у-о, например, в слове антиго. Антиго. Вот. Видите, все очень и очень просто. Ничего страшного нет. Поэтому оставайтесь со мной, ждите новых видео. Скоро мы с вами будем уже научимся полностью все круто читать. И начнем уже Всяких интересных слов, поэтому оставайтесь со мной. Не забывайте, что у меня есть еще в своей где вы там найдете еще кучу классных видео. Все это в описании под видео. И оставайтесь со мной. До новых встреч!